come on Ben live В настоящее время идет осенняя призывная комиссия. А так как в нашей команде все ребята призывного возраста, эта тема у нас особенно касается. Итак, давайте представим случай в военкомате. Так, Нури, заходите. Здравствуйте. Ну что, струсай Я же еще не просил раздеваться. Но я и не раздевался, я так пришел. Чего? Я просто в этом доме живу. Ладно, давайте проверим ваше зрение. Закрывайте левый глаз, я вам показываю букву. Да не мне! Вы издеваетесь? Вы в армию вообще хотите? Ладно, вставайте на весы. Сколько нам показывают? Да не знаю, тут не видно. Так перестаньте. Вы что совсем больной? Ладно, тут еще написано «Измерить объем грудной клетки». Повернитесь. Доктор, я просто очень хочу в армию. Да перестать! Нуриев, понимаете, вы не негодяй! Почему это? Ну, как вам объяснить, вот есть яблоко, вот вы тупой, Нуриев! — А я, может, красная или зеленая? — Да какая разница? Все, идите отсюда! И мухомезьянов позовите! — Здравствуйте! — А почему сразу Вы их позвали. — Ну, в общем, тут такая проблема. Решат годен, Рефат — нет. — Кто из вас Решат? — Он. — Ладно, с разбирайтесь. — Рефат, давай ты первый в армию пойдешь, на разведку, а потом я. — Ну как в детстве, помнишь? Сначала я на разведку пошел, а потом ты родился. Тем более ты же любишь всякие головоломки решать. Ну там кубик рубик вертеть. Там почти то же самое, только ножиком картошку надо. Решат, я в армию не пойду, ты в армию пойдешь. Тебе же нравится одинаково одеваться. Вот там то же самое, Вся армия такая, прикинь. Ну мне отдавать-то вообще хватает. Зачем мне вообще целая армия? Так решат, оставайтесь, рефат уходите. Да куда вы оба пошли? Ну вы же сказали, Решат остается, а Рифат уходит. Вернитесь, оба! Извините, я забыл спросить. А вот смотрите, сколько стоит бумага? Ну, рублей 20. Окраска. А ну, рублей 30. А какого хрена военник двести тысяч? <звы> Вы, наверное, думаете, что мы нарушаем правила сэма. Больше трех человек на сцене находиться нельзя. Но близнецы-то за одного идут, да? Слушай, а кто там у тебя знакомый военники продает? Есть там один знакомый, Артур, Артур. Ну теперь три знакомых. Я думал, ты нам поможешь. а из нас в армию забирают. А, слушай, а почему ты так в армию ведешь? А чё, по мне заметно, да? По тебе, да? А, кстати, я там слышал. Вас в армию забирают. Может поменяемся? Кто решат? Он. Не-не-не. Я за двоих в армию не пойду. Ладно, мне это все надоело. Рефа, ты в армию пойдешь. Ты дебил. Ты дебил. Чего ты Я Рефа. Держи его. Ушел «Вы что натворили? Посмотрите на это!» Новый челлендж. Так все заканчиваем. <звучит> Друзья, а что мы хотели сказать нашим стэмам? А, на самом деле в армии не страшно служить. Она может делать из парнем мужчину. Команда говорит, Лейла. Ну, идем доприваться. Это мой друг.